для начала рассмотрим сам процесс отражения оптовой продажи Итак, переходим в раздел продажи и вот здесь вот у нас незамысловатый такой документ реализации товаров создаем документ указываем контрагента ну поскольку оптовой продажей мы занялись в этой системе впервые давайте создадим специальную группу и специального контрагента отлично жизнеутверждающее название так ну что ж подберем товары для нас совершенно не принципиально что мы там подберем перенести в документ проведем документ можем на основании этого документа создать счет фактуру и распечатать все необходимые формы ну на самом деле ведь этого мало рано или поздно возникнет ситуация когда необходимо отразить Возврат товаров покупателям Давайте сразу же это сделаем Понятно, что возврат товаров покупателям по логике вещей удобнее всего отражать на основании документа реализации Так оно и есть На основании документа реализации есть возможность отразить возврат На самом деле мы с этим документом уже с вами знакомы Это абсолютно тот же самый документ что создавался при возврате товара розничным покупателям Через специальный сервис Указываем аналитику операции Ну и давайте Для того, чтобы Всю накладную нам не возвращать Возвратим лишь часть товара Отлично Вроде бы все хорошо Но Следует вспомнить о том что мы с вами по логике вещей должны иметь возможность каким-то образом контролировать взаиморасчеты и при попытке поиска каких-то технических инструментов для контроля взаиморасчетов, понятно, что они где-то в отчетах должны быть мы с вами сталкиваемся с тем, что при ближайшем рассмотрении никаких средств для контроля взаиморасчетов нам система не предоставляет. В чем же тут дело? На самом деле, дело тут в том, что у нас необходимые сервисы в системе отключены. Давайте рассмотрим, каким же образом надо включить эти сервисы и как дальше обрабатывать ситуацию с взаиморасчетами.